Чтобы понять историю Пяти ночей с Фредди, вы должны забыть о том, что это игра, и я хочу, чтобы вы действительно воспринимали эту сагу такой, какой она есть. Хоррором? Да. Но с примесью фантастики. Прежде чем я начну, я хочу сказать, что эту хронологию мы составили совместно с тремя ютуберами, известными по Пяти ночам с Фредди. Если вам нравится контент по этой игре, я буду очень признателен, если вы посетите их каналы. А теперь приступим. Что будет, если два друга откроют одну пиццерию? Это первый вопрос, который мы должны себе задать. Нормально было бы сказать, что несмотря на некоторые проблемы, все идет очень даже гладко и более ничего. Но вопрос полностью меняется, если мы спросим себя, что что будет, если Генри и Уильям откроют пиццерию? Кто эти персонажи? Начнем. С одной стороны, прекрасный друг Генри, пылкий и талантливый механик, который заботится о своей единственной дочери Чарли. Мы ничего не знаем о его жене, и даже о том, есть ли у него в себе кто-то еще. А с другой стороны, Уильям Афтон. Семья Астона состоит из пяти человек. Уильям, человек с большими деньгами и хорошими познаниями механики. Его младшая дочь Элизабет и этот муж, имя которого мы не знаем, но знаем, что он все время плачет. Назовем его преступным ребенком. Дальше идет Майкл Астон, его старший сын и его жена, о которой ничего неизвестно. Эти два персонажа объединили свои навыки механиков и хороший капитал, который был у Уильяма. Они открыли ресторан. Это случилось в периоде с 1980 по 1982 года. Предположительно. Семейная закусочная Фредбера открыла свои двери. Главной достопримечательностью этого места были аниматроники. Кто они такие? По сути, это были роботы, которые могли управлять собой сами, так и людьми или душами, которые были получены этими аниматрониками. По мнению владельцев ресторана, Генри выделялся намного больше, потому что он разработал сложную систему пружин, которая позволяла человеку носить этих аниматроников как костюмы. Но при ношении нужно было быть предельно осторожным, в противном случае механизм схлопывался, и человек, находящийся внутри, наверняка бы получил серьезную травму. Эти гибридные костюмы положили начало его главному успеху, Фрэпперу и Спрингбони. Аниматроники, которые в те 80-е были в моде, эти два друга также следовали этой море. Именно поэтому через несколько месяцев семейная закусочная Фредбера пользовалась огромной популярностью благодаря предлагаемыми там развлечениями. Но это не продлится слишком долго. Параллельно с этими событиями начались трения между основным дуэтом, поскольку Уильям открыл ресторан не только чтобы поесть, за его намерениями стояло нечто более темное: Убийство людей. Вот почему за время, о котором мы не знаем, Уильям создал новый мир пиццы цирковой малышки. И именно здесь он представит своих новых любимых аниматроников. И, кстати, эти аниматроники будут производиться компанией AutoRobotics, которая, как все понимают, принадлежала Уильяму. Несмотря на свое время, эти аниматроники не были обычными. Хоть у них и были э, очень новаторские конструкции по сравнению с первыми гибридными костюмами. Они создавались специально для убийства. Очень продвинутый искусственный интеллект сможет раскрывать разные составные части тела аниматроника, не говоря уже о способности говорить. Ясно, что у него не было добрых намерений, но для Уильяма все обернется плохим образом. Когда в тот же день открытия в одном из помещений, несмотря на его предупреждение, его дочь Элизабет вошла в комнату, где все должны были увидеть их любимого аниматроника. Бэйби. А после этого аниматроник приманил ее мороженым, чтобы жертву приблизилась к ней, и убивает ее. Ну или не совсем, но это ненадолго. Давайте вспомним, что Уильям думал, что все дети уже были захвачены аниматрониками, и поэтому их открытие полностью увенчалось успехом. После этого предупреждает всех посетителей об утечке газа, чтобы они эвакуировались и он смог увидеть свою награду. Когда у Вильям идет посмотреть, захватили ли его аниматроники детей. Если что, то мы знаем, что они точно захватили детей, потому что на планах аниматроников тела появляются внутри этих роботов. Вильям узнает, что его главный аниматроник убил Элизабет, и в конечном итоге дочь фактически взяла под контроль Бэйби, потому что глаза аниматроника перейдут от голубого цвета к зеленому, который был у Элизабет. Конечно, Уильям, когда узнал обо всем этом, не зная, что делать, решает закрыть извлечение цирковой малышки. Переместив аниматроников глубоко под здание, а после бесцеремонного закрытия цирковой малышки и случившегося с его дочерью, все это начало влиять на Уильяма Афтона, начиная его упадок. Вот почему после провала цирковой малышки он снова просит Генри о помощи и работе. Он решил бы все проблемы, которые у него были с его предыдущим партнером и даст ему работу администратором или механикам. Вот почему можно увидеть, как он надевает на него голову Фредбера, чтобы один из сотрудников посмотрел на семейный лайнер глазами Фредбера. Спустя время после этого, по нашим предположениям, в 1993 году Генри создал других аниматроников и представил посредством телевидения, которыми были Фредди, Фокси, Чика и Бонни. И после этого Уильям, будто начиная карьеру с нуля, стал фиолетового цвета, но действительной причиной, которая привела Уильяма к фиолетовому цвету, так это смерть его младшего сына, который постоянно плачет. Преступный ребенок. Майк, старший сын Уильяма. Этот персонаж все время пугал своего младшего брата. Преступным младший считается из-за того, что Уильям сильно им дорожил и пытался максимально защищать. Доставил камеры по всему дому и дал мальчику мягкую игрушку, которая может разговаривать с ним и он мог чувствовать себя комфортно. Все это, несмотря на психопатическое поведение Уильяма, служило для присмотра за его младшим сыном, и поэтому преступный ребенок с ней сбегал чтобы посмотреть на аниматроников, когда в то же время Майк был ими очарован. Но Уильям создал первые два костюма вместе с Генри, знал, что они могут сделать и насколько вредна чрезмерная опека. А теперь давайте поговорим о Пяти Ночах Спрэйки 4, и книги неправильные. Якобы события Пяти Честь Спрэйки 4 могли происходить в кошмарах преступного ребенка, но правда в том, что нет. Кошмары, которые он видит, реальные, а не плохой сон этого ребенка, поскольку они являются частью очень жуткого плана его отца. В романе «Неправильное» вы прочтете как Уильям создает иллюзорные диски, которые вызывают у людей галлюцинации с аниматрониками, преувеличивая их форму, размер и так далее. Что-то вроде Газа Пугала из фильма про Бэтмена, который заставляет вас думать о своих потаенных страхах. И как Бэтмен связан с нашими играми? Тема галлюцинаций – это не Бэтмен и ничего, что связано с Бэтменом. Давайте приступим к пяти ночам с Фредди Ultimate Custom Night, где в этой игре появляются кошмарные аниматроники. Но в этой игре мы управляем Уильямом, поэтому Уильям не может точно знать, на что похожи эти аниматроники, если до этого они были кошмарами его младшего сына. Другими словами, откуда вы можете знать, как выглядят кошмары других людей? Итак, если мы вернемся к книге, мы увидим там, что Уильям создал иллюзорные диски, чтобы заставить людей поверить в то, чего на самом деле нет. И именно это он использовал на преступном ребенке, чтобы навсегда отвернуть его от аниматроников. Вот почему мы никогда не видим, что Уильям ругал своего старшего сына за плохое обращение с младшим братом. Это потому, что он способствовал боязни аниматроников, что было очень полезно Уильяму. Хотя ошибка Уильяма заключалась в том, что он слишком много надеялся на Майкла. Потому что он просто не знал, где был предел его шуток, так как Майкл напугал своего брата просто для забавы. И это переросло в ужасную проблему в 83-м, там, где все началось и все закончилось семейное, загусочная Фредбера. Майкл и его друзья насильно отводят преступного ребенка в ресторан, чтобы побеспокоить его аниматрониками в его же день рождения. И продолжая шутку, они засунули его в урод Фредбера, делая вид, что он собирается его съесть. И, к сожалению, получилось не только сделать вид. Как я сказал в начале, пружинная система Генри была чувствительной, поэтому когда ребенка вставляли в рот, костюм схлопнулся на голове преступного ребенка. И после этого маленький автон падает в кому, где находятся все аниматроники, которых он знал, и мягкая игрушка, которую ему подарил Уильям. И в этой сцене на ваших экранах подразумевается, что его отец посвящает последние слова своему сыну, прося простить его. И сказал два предложения, которые послужат для многих теорий. Ты сломан. Я снова соберу тебя обратно. Конечно, он говорит это потому, что после смерти Элизабет он узнал, что каким-то образом аниматроникам удалось впитать душу человека и приспособить ее к этому телу. Или хотя бы то, что душа аниматроник существует в одном теле. Любопытность этой части истории состоит в том, что если в 1983 году... Мы пройдем через дом Афтона, мы найдем комнату, которая показывает всем своим видом, что она принадлежит девушке, и которая была единственной девушкой с фамилией Афтон, Элизабет Афтон. Следовательно, что на момент 1983 года дочь Уильяма уже была в теле бейби. Из-за укуса 83, упавшей на дно репутации и слухов о том, что аниматроник убил ребенка, люди перестали ходить в семейное закусочное Федбера. Но проблема Генри была не только с его рестораном, у него также была еще и большая проблема с Уильямом. Он наверняка собирался обвинить его в смерти своего сына. Поскольку мы помним, что пружинная система этих костюмов в основном была работой Генри. Впоследствии Уильям не только получил невероятный психический ущерб из-за смерти двух своих младших детей, но также начал разработку плана мести и расследования остатка. Тиваа! Остаток вещество, которое выделяет аниматроники, которая загорается, когда внутри аниматроника и есть душа. Однако остаток можно было извлечь из одних аниматроников и поместить в других. Поэтому единственный способ уничтожить душу внутри этих роботов это уничтожить весь остаток. Даже если остаток человека находится в трех разных аниматрониках, из которых только один был уничтожен, душа этого человека продолжит оставаться в двух других. Я думаю, вы поняли. Страх Генри за свою жизнь и жизнь его собственной дочери был очень оправдан, поэтому он создает аниматроника специально для защиты. Марионетку. Но каким бы ни был аниматроник, если засунуть его в подарочную коробку, он будет бесполезен. Именно поэтому однажды между 1983 и 1985 годом Уильям получил возможность отомстить своему бывшему другу. И как только он встречает Чарди у ресторана, он убивает ее. После того, как марионетка смогла выбраться из места своего заточения, она выходит на поиски Чарли. Хоть дождь явно вредит ее механизму. Но было уже слишком поздно. А она, как аниматроник, проводит последние минуты Чарли рядом с ней, обнимая ее. Но это действие марионетки заключается в том, что душа Чарли останавливается внутри этого аниматроника. Так что внутри нее есть половина марионетки и половина Чарли. Генри, узнал о смерти своей дочери, начал судебное расследование, которое ни к чему не привело и Уильяму, или скорее, филетовому человеку. Это сходит с рук. И из-за этого Генри полностью исчезает, продает всех аниматроников компании Fazbear Entertainment. Наша главная компания, которая любит аниматроников, наконец-то порядилась. И в то время, как все это происходило, хоть полицейское расследование не достигло каких-либо успехов, они подозревали, что это может быть Уильям. И поэтому он на время отдалился от опасных ситуаций, так как не хотел, чтобы его поймали. Вот почему он говорит Майку, что его сестра все еще жила в теле аниматроника. Он сказал, что он должен пойти искать ее в подвале цирковой малышки. Майкл абсолютно ничего не понял из того, что сказал ему его отец, но он все равно обратил на это внимание, так как чувствовал себя виноватым в сверке своего младшего брата. И он сделает все, чтобы спасти свою сестру. Вот почему он спустился в кубины, мира пит цирковой малышки. Он встречает там то, о чем сказал ему его отец, его сестра была аниматроником. Так как у Майкла были те же сомнения, что и у его отца, по поводу того, как вытащить оттуда его родственников. Но эта проблема была решена Бэйби, потому что после всех произошедших действий, все аниматроники будут работать как единое целое, создавая новую сущность. Энерда. это означает, что единственный способ выйти из мира пить цирковой мунышки, это собрать их всех вместе. Но в теле Майкла. Как бы они это сделали? Что ж, давайте вспомним, что это место также является лабораторией его отца. И именно тогда Майкл обнаружит механизм Скупер, который используется для извлечения остатка из аниматроников. Та же самая машина помогает Эннерпу залезть в Майкла. Можно подумать, что он мертв, но после узнается, что нет. Что произойдет в следующие дни, так это то, что Майкл изгонит всех аниматроников из своего тела, потому что он не мог перенести такое количество остатка. И после того, как он потеряет сознание на грани смерти, голос его сестры говорит ему, что он не умрет. Это заставляет Майкла встать и, возможно, даже жить, потому что в его теле все еще был остаток. И как мы уже говорили, душа может быть уничтожена только если остаток был весь уничтожен. Поэтому Майкл и эти аниматроники теперь были напрямую связаны. Несмотря на это, его сестра убегает вместе с другими через канализацию, чтобы затем посмотреть оттуда на него. И после этого начинает звучать сообщение от Майка к его отцу, заканчивающейся фразой Я собираюсь отыскать тебя. Возвращаемся к Фазбер Интертеймент! Помним, что эта компания с уходом Генри скупила всех его аниматроников. Хорошо, все в пиццерии Фредди Фазбера. Часть, которая в хронологическом порядке должна быть до 1985 года, следуя словам из звонка фон Гая из второй части франшизы, из его звонка после пятой ночи узнается, что ресторан закрыт на короткое время. И это не единичный случай. Если мы знаем, что ресторан из 2 был основан в 1987 году, то увидеть несостыковку очень легко. Но это не может быть до 1983 года, так как сначала должен умереть сын Уильяма, чтобы он полностью потерял голову и все, что связано с Чарли, уже произошло. Следовательно, первая пиццерия Фредди Фасберж должна быть между 1983 и 1985 годами. И в этом месте случилось нечто очень плохое. После инцидента с двумя сотрудниками, с пострадавшими в результате надевания гибридных костюмов Фреддера и Спрингбони, костюмы были заперты и оставлены брошенными. И хотя Фазбер Entertainment смогла скрыть этот факт, но она бы не смогла скрыть чудовищный инцидент, который мог бы произойти. И поскольку эти два сотрудника пострадали, заведение должно нанять новых сотрудников. И именно здесь Уильям воспользовался возможностью пойти в качестве охранника, чтобы добраться до костюма Спрингбони. И в один из многих дней рождения, празднуемых в этом месте 26 июня неизвестного года, этот персонаж перестает быть Уильямом и окончательно становится фиолетовым человеком, убивающим пятерых детей. Пятеро невиновных детей, тела которых полиция не сможет найти, будут называться потерявшимися детьми или пропавшими без вести. Но дело не в том, что они были потеряны, а в том, что марионетка не собиралась допустить, чтобы подобное повторилось в будущем. И именно поэтому она помещает души этих детей внутрь аниматроников. И таким образом они могут отомстить человеку, стоящему за их смертью. Этих детей звали Габриэль, Фейтс, Сьюзи, Джереми и, наконец, пятый, Кэссиди. После предполагаемого исчезновения этих детей, Фазбер Энтертеймент начнет свою перестройку. Их торжественное открытие состоится в 1987 году. Пиццерия из пяти на Чейз Фредди 2. В этом повторном открытии Fazbear Entertainment мы играем за нового персонажа Джереми Фицджеральда, охранника которого игра выставляет за главного героя. Но главный герой здесь никто иной, как Фонгай, загадочный человек. Кто он такой, мы не знаем. Но он знает все, что произошло ранее, от смерти детей до аниматроников, преследующих охранников. Но Фонгай относится к этому как можно спокойнее. Давайте назовем этот ресторан пиццерия Фреди Фазбера 2. Он был намного лучше, чем предыдущий, он был больше, просторнее, и особенно аниматроники были другими. Тогда у компании уже были два набора аниматроников. Старая пятерка, два гибридных костюма и третья группа новых, которые называются той аниматроники. Это были младшие версии Фредди, Боуни, Чики, но также с ними была Мангл и Барлинбой. Они должны были быть гораздо более дружелюбными и иметь распознавание лиц для идентификации преступников. Вот почему убийство у пятерых детей должно происходить до этого второго ресторана. Потому что если нет, какая логика в этом? Конечно, Фастберг Entertainment потратил на это место неплохие деньги, и этот ресторан был бы очень прибыльным. По ночам Фунгай рассказывает нам о определенных событиях, а в первые ночь у него тихий и спокойный голос. И когда мы подходим к последней ночи, его голос начинает звучать гораздо более нервно и взволнованно. Джерлин приходит на работу в этот ресторан 8 ноября и уходит 13 ноября. Но вот и самое интересное. Помните, что марионетка это Чарли, и она знает, что Уильям убил пятерых детей. Поэтому она решает вернуть их к жизни, чтобы они могли отомстить своему убийце. И именно здесь вступает эта мини-игра, где мы можем увидеть марионетку Фредди и Филетового Человека. И все трое в одной комнате, и Филетовый Человек был там лишь по одной причине. Только чтобы украсть костюм. И мы можем сделать вывод, так как в звонке Фангая прошлой ночи говорится это. Down, back, так что теперь становится более разумным и понятным то, что Фангай так заволнован, потому что он вспомнил, что произошло в то 26 июня, когда кто-то пришел в костюме из чтобы убить пятерых детей. В любом случае в этом ресторане произошел укус 87, самый запутанный случай из всех. Точно неизвестно в чем была его причина и кто сделал укус, но предполагается, что после того, как фонгай сказал Джереми, что он может работать в дневную смену, его укусил какой-то аниматроник, о котором мы узнаем только 5 лет спустя. Но до того, когда этот ресторан закрылся, в ту ночь, когда Джереми работал днем, ночью там никого не было, и поэтому они наняли некого Фрица Смита который был кем иным, как Майкл, сын Уильяма. Но он был уволен, потому что он манипулировался аниматрониками, а также из-за его запаха. Мы помним, что запах потому, что тело Майкла технически разлагалось, поэтому он так и вонял. После того, как это место закрылось, все той аниматроники были разобраны, из-за укуса 87. После 5 лет бездействия классические аниматроники вернулись на рынок в новом ресторане Фазбер Entertainment. И он был намного меньше предыдущего, потому что весь бюджет был израсходован, и поэтому мы пришли от гигантского помещения к своего рода хрустрофобной кабине. Здесь будут только классические аниматроники Фредди, Чика, Бонни и Фокси, а иногда и Золотой Фредди. Самый загадочный персонаж во всей саге. К счастью, было обнаружено, что этот персонаж Кесади один из тех детей, убитых Уильямом 26 июня так как это будет обнаружено в книге выживания Майка, которую он написал за ночь, работая охранником в ресторане FNAF 1. В этой книге с помощью множества кодов мы приходим к выводу, что в результате всех этих расшифровок единственная цель этого руководства по выживанию найти имя. И имя это Кэссади. Но вы найдете не только имя на этой странице, так как здесь есть постоянно повторяющиеся слова. Это я что намекает, что Кэссити это золотой Фредди. Продолжая рассказ, теперь настала очередь фонгая быть охранником. Поскольку у Фазбер Энтертеймент больше не было бюджета, они могли поставить только этого человека. Зная, что с ним будет, он записывает 4 ночи на пленку, чтобы следующий охранник избегал аниматроников. Он записывает только 4 записи, потому что позже он попадается в лапы аниматроникам и умирает. Когда последний человек Фазбера умирает, они ищут персонал, написал об этом в газете, и это увидел Майкл. Надежды на то, что он мог застать своего отца там, или что его младшая сестра вернулась, чтобы быть частью аниматурных аттракционов. Конечно, никого из них там не было. Единственное, кто и появлялся время от времени, так это золотой Фредди, который пытался с ним общаться, говоря «это я». Здесь есть две теории. Первая заключается в том, что она сестра Майкла и потерянная дочь Уильяма, о которой мы ничего не знаем, и поэтому она произносит эту знаменитую фразу. Или вторая, которая гораздо проще. Это то, что душа ошибочно приняла Майка за свою убийцу, Уильяма, так как они очень похожи по внешнему виду. И он говорит ему «Это я», напоминая ему, что он убил его. Майкл выживает на протяжении каждой ночи и снова манипулируется аниматрониками. Зачем? Скорее всего, чтобы они уничтожили остальных, поскольку мы помним, что у нас еще есть аниматроники, связанные с Майком. И чтобы его душа могла уйти с миром на покой. Но его снова замечает и увольняет, оставляя его совершенно одного. Без его брата, сестры и без отца, которого он будет искать еще 30 лет. Но до этого Уильям все еще был одержим идеей украсть бебевельный аниматронный костюм. Он уволился из Фредди Фазберс, и когда он снова возвращается в заброшенный ресторан из FNAF-2, ему не повезло, как раньше. Это потому, что он встретился с душой Золотого Фредди и в ужасе побежал, чтобы собраться в костюм в комнате, где все это началось и закончилось. Поскольку прижимы Спрингбонни не обслуживались должным образом в течение многих лет, это привело к неизбежному схлопыванию костюма и смерти фиолетового человека. Из всего этого можно сделать вывод, что душок Кэссиди золотого Фредди появляется, хотя все аниматроники демонтированные, потому что золотой Фредди имеет способность появляться в разных местах. В начале мини-игры мы оказываемся в случайном месте, а затем отправляемся на поиски фиолетового человека. Теперь, 30 лет спустя после того, как Фазбер Интертеймент закроется, появятся ужасы Фазбера, оставив сферу питания, чтобы заняться сферой ужасов. Майк начал работать в этом месте, потому что он продолжал искать своего отца и встречается со Спрингтрапом или тем, как его звали 30 лет назад, Спрингбони, Определил, что это его отец Уильям, фиолетовый человек, пробывший в этом костюме аниматроника 30 лет. И как только он нашел его, Майк решил сделать то, что он давно хотел. Он поджигает весь аттракцион. И таким образом, раз и навсегда, его отец может упокоиться с миром. Но вопреки всему создатели этого аттракциона думали иначе. Им удалось вовремя все спасти, включая спрингтрапа. И здесь появляется персонаж, который закончит все это, возвращается на сцену, чтобы положить конец тому, что когда-то было его лучшим другом. Генри возвращается. Он поймет всю ситуацию, о которой мы до сих пор рассказывали о пятерых детях и остальной части планов у Уильяма. Поэтому он строит план, чтобы покончить с аниматрониками, которые были свободны. Генри собирался отправить сигнал, который привлечет души внутри роботов. Сигнал, адресованный аниматроникам, которые были людьми. Именно так ему удается собрать всех от спринтрапа до Бэйби. Но не хватало одного. Марионетки. По какой-то причине она не хотела возвращаться в пиццерию. Генри знал, что внутри была душа его маленькой девочки Чарли. И так он создает Лефти конкретный аниматроник для захвата марионетки, и чтобы он принес ее ему. Генри зовет Майка работать вместе, а первый делает все приготовления для своего симулятора пиццерии Фредди Фасбина. Майк работает в поисках аниматроников и является интервьювером, чтобы подтвердить, что внутри аниматроников все еще были души его близких. Но Генри не сообщает Майку важную деталь, а именно то, что все это было планом не только, чтобы покончить жизнь членов его семьи, но и их собственной. Вот как Генри поджигает это место, оставляя всех аниматроников запертыми. И хотя его идея заключалась не в том, чтобы убить Майка, он остался, потому что он знал, что у него не будет другого способа умереть. Потому что как давно он сказал где менее чем за пару месяцев, удалось положить конец всей этой истории, но не всей. Потому что это хороший финал. В плохом финале Золотой Фредди также заперт в симуляторе пиццерии Фредди Фасбера. Он захватывает Уильяма в костюме и обрекает его привести в нем всю вечность. Порождая события Ultimate Custom Night, где мы увидим, где Уильяма мучает его собственные творения и те, которые когда-то создал его лучший друг. История Пекина через Фредди очень запутанная полна пробелов, непонятных вещей и тысячи вещей, не имеющих точного объяснения. Но, к счастью, на этом она и заканчивается. Не так ли? Не так ли? О мой бог, а И как только он встречает Чарли в ресторане, И как только он встречает.. И поэтому он на время отдалился от опасных ситуаций. Сида, перестань гавкать. Mm-hmm. <clears throat>